Представьте такую задачу. У вас есть большой набор запросов, которые вы хотите передать некоторому веб-источнику. Например, сайту. У меня 50 строчек с кодами фьючерсов Московской биржи. Я хочу получить по ним статистику. Для этого использую сайт инвестиционной компании Finam. В этом окошке я... Ввожу код фьючерса. По умолчанию стоит один час. Я хочу статистику за день. Прокручиваю вниз и нажимаю «Получить файл». Файл огружается на жесткий диск моего компьютера. После этого я ввожу следующий код. Снова меняю временной период. Снова нажимаю «Получить файл». И так требуется 50 раз. Причем 50 раз для того, чтобы выгрузить статистику за одну дату. А необходимость такой выгрузки может возникать в разные даты, и каждый раз придется выгружать таким образом 50 файлов. Пусть у вас не смущает содержательная специфика, решаемой мною задач в качестве примерной задачи, на месте этой содержательной специфики могла быть любая другая. Главное, что есть большое количество данных, которые следует подать в качестве запроса к некоторому веб-источнику. В моем рассказе я постараюсь максимально избегать содержательной специфики моей задачи, но несколько слов о фьючерсных контрактах и об их спецификации придется сказать, потому что иначе будет непонятно, как формируется URL-адрес запроса. Три варианта действий для выгрузки статистики по каждому из 50 фьючерсных контрактов. Первый – делать это вручную. Я это делал много раз, у меня рука набита и занимает это примерно 10 минут. Но надо учитывать, что контрактов может быть и не 50, а 100, 200. Допустим, на московской бирже очень много фьючерсных контрактов. Выгрузка требуемого объема может занять очень много времени. Кроме того, поскольку это рутинный процесс, внимание притупляется и, возможны ошибки. Допустим, фьючерсные контракты на акции АФК-система бывают текущими, то есть относящимися к нынешнему кварталу, а бывают носящимися к будущим кварталам. И можно случайно ввести в спецификацию контракта не текущего квартала, а второго квартала следующего года. Эта ошибка вряд ли будет замечена, разве что если она приведет к каким-то дальнейшим ошибкам в вычислениях или в работе какого-то алгоритма, основанного на этой статистике, что, согласились, не здорово. Если не вручную выгружать статистику по всем контрактам, то как? Второй способ предполагает поиск API, Application Programming Interface, у интересующего веб-источника, в моем случае у сайта Finama. Если такой API есть и он открыт для посторонних людей, то это очень здорово, это очень упростит процедуру выгрузки статистики. Скорее всего, у сайта Finama есть API, но он либо закрыт для посторонних людей, либо я его не нашел. Третий способ выгрузить статистику предполагает программирование. Предполагает парсинг HTML-кода сайта. Чтобы посмотреть HTML-код сайта, надо вызвать веб-инспектор. В Chrome я могу нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Инспектор». Откроется окно с html кодом в html коде можно целенаправленно найти кнопку получить файл снова нажимаю инспект именно именно после клика правой кнопкой мыши на кнопке получить файл что я вижу я вижу просто надпись получить файл а хотел бы увидеть здесь url адрес по которому будет направлен запрос после нажатия кнопки получить файл к сожалению я такого url адреса здесь не вижу что же делать я могу Нажать саму кнопку «Получить файл», то есть запустить процесс получения файла. Сам файл мне сейчас не нужен. Мне нужно посмотреть, появился ли URL-адрес, по которому направлен запрос. Нажимаю вкладку «Network». Слева снизу смотрю на события, которые происходили после нажатия кнопки. И в этом событии я вижу URL-адрес. Очень длинный, но это то, что нужно. Я перенес его в свой Jupyter Notebook. Сейчас я покажу, чтобы объяснить, почему этот способ здесь не подходит. Посмотрите, я разделил URL-адрес на 5 частей. В этом адресе содержится очень много всякой информации, в частности даты и спецификация фьючерсного контракта. Сейчас она у меня здесь подается в виде объекта кода. Даже не спецификации целиком, а только буквенная часть спецификации. А цифровая часть спецификации, показывающая, к какому кварталу, к какому году относится фьючерсный контракт, я здесь оставил в неизменном виде. Проблема этого URL-адреса в том, что внутри него содержится вот такая часть. И M равняется некий код. Этот код уникален для каждой спецификации фьючерсного контракта и меняется во времени. Чтобы пользоваться в целом этой ссылкой, мне вручную каждый раз придется выяснять этот код и вносить его, например, в таблицу с данными для запроса. То есть в эту таблицу. Это довольно большая работа. Вместо экономии времени я получу дополнительную трату времени. Меня не устраивает. Поэтому последний способ, который я и покажу дальше в этом видео, использовать такой мощный инструмент, как Selenium. Подаю запрос по первому контракту, подаю запрос по второму контракту Аэрофлот, меняю один час на один день, прокручиваю вниз, нажимаю кнопку «Получить файл», файл загружается. Перехожу к следующему фьючерсному контракту Алроса, меняю временной период, прокручиваю страницу вниз, нажимаю кнопку «Получить файл», и так далее. Все, что вы сейчас видите, делаю не я. Это все делает селениум. Я просто озвучиваю, что происходит. У вас может возникнуть вопрос. Почему среди названных мною способов Селению, не первый, а последний. Дело в том, что Селению, во-первых, требует навыков программирования, что далеко не всем доступно. И во-вторых, он требует более развитых навыков программирования, чем работа с API или с пакетом requests. В какой-то мере я постараюсь это продемонстрировать на примере моего скрипта. К нему и переходим. Сейчас покажу чанки, которые далее детально рассмотрю, чтобы была общая картина. В первом чанке импортирую все требуемые пакеты, кроме силениума, и данные, которые подаются в качестве запросов к сайту финансов. Поскольку фьючерсы чувствительны к дате, и запрос к сайту Финам тоже, следовательно, чувствителен к дате, отдельный чанк посвящен работе с датами. Отдельный чанк. Сохраняет в себе мои наработки по применению пакета requests. Дальше отдельный чанг, посвященный импортированию селениума и его отдельных частей. Уже сразу видно, что импортировать Selenium все необходимые части занимает больше строчек кода, чем импортирование всех остальных пакетов, нужных в этом скрипте. Следующий чанг — это функция для подачи Запроса и необходимых действий в открывшемся браузере. Чанг с циклом для прохода по всем строчкам таблицы с исходными данными. Таблица, которая была загружена в первом чанке. Отдельный чанг для обработки ошибок. То есть, если, например, не удалось выгрузить статистику по интеррау, то будет вторая попытка. и третья, и четвертая внутри чанка 5.3. три. Дальше. Я специально в демонстрационных целях для данного конкретного видео остановил исполнение скрипта. Но есть еще и чанг-6, который нацелен на сборку всех выгруженных файлов. 50 файлов должно быть выгружено. Их надо собрать в один файл, а исходный файл удалить. Теперь рассматриваем в деталях. Импортирую 6 пакетов, некоторые из них устанавливаются на компьютер вместе с оболочкой анаконда, в которой я и работаю. Некоторые надо устанавливать отдельно, самостоятельно. Для такой установки, например, подходит команда pip install. У меня все эти пакеты установлены, поэтому я не прибегаю к команде pip install. Пакет date time мне нужен. Для автоматического определения текущей даты пакет OS мне нужен. Для того, чтобы в последнем шестом чанке удалить исходные файлы. Пакет Pandas мне нужен для работы с датафреймами. В формате датафрейма представлены и входные данные, и будут представлены выгруженные файлы и итоговые файлы с статистикой по 50 фьючерсам. Пакет Regular Expressions мне нужен для сугубо техническая процедура замены одинарного слэша на двойной, поскольку у меня Windows. Пакет time мне нужен для того, чтобы при работе селению делать остановки в исполнении скрипта. И пакет traceback мне нужен для идентификации возникающих ошибок. DataFrame с пятью фьючерсами в данном скрипте я использую столбец код столбец код 2 столбец тип URL дело в том что для самых старых фьючерсов и для всех остальных фьючерсов немножечко различается URL-адрес вот посмотрите тип нулевой, различие начинается вот отсюда вот здесь локализуются различия есть такая добавочка в свою очередь здесь Тикер двойной, такая спецификация, тикер называется, а здесь тикер одинарный. В остальном URL-адреса совпадают. Чтобы генерировать вот эти числа, вот это и вот это, и вот этим, мне требуется отталкиваться от текущей даты. И числа означают, что речь идет о фьючерсах второго квартала 2022 года. Шестой месяц это конец второго квартала, 22 -го года, 22 -го года. Поэтому во втором чанке я единственный раз использую пакет DateTime. Здесь при помощи метода date today и StartTime я получаю текущую дату. Вот в такой записи. Год, месяц, день. Дальше я делю эту дату на три части. Отдельно year, отдельно month отдельно day, просто при помощи индексирования. Также у меня на компьютере лежит табличка в формате Excel, вот такого вида, такой своего рода календарь, где по столбцам идут дни месяца, а по строчкам сами месяцы. В случае, если сегодня високосный год, в феврале добавляется 29-й день. Сейчас у нас не високосный год, поэтому здесь нота number. Был бы високосно, здесь появилась бы единица. У фьючерсов есть еще такая особенность, что не только числами определяется спецификация, но и буквами. Есть четыре буквы H, M, U и Z, которые тоже привязаны к кварталам. H первый квартал, Z последний квартал. И тикер E, -M означает, что речь идет о фьючерсе на пару евро-рубль, относящийся к кварталу. М, квартал М – это второй квартал, и два означает 22 второй год. Поэтому исходную табличку я преобразую в две таблички календар L и календар D. Эти две таблички той же размерности, только вместо единиц в табличке L, то есть Letter, стоят буквы соответствующего квартала HMUZ, а в таблице календар D, Digit, стоят числа соответствующего квартала 3, шесть 9, 12. Дальше я пролистываю чанк, посвященный request. но обратите внимание, что та ссылка, с которой приходилось работать в рамках пакета requests, она огромная, а ссылка, с которой приходится работать в рамках селениума, гораздо лаконичнее. И в этом преимущество. Не главное, но одно из. А главное, повторяю, в том, что работая с ссылкой, в которой есть идентификатор, и М с уникальным кодом. Придется на каждый квартал менять этот код, выяснять его и менять. Наконец, Селениум. Одна из сложностей Селениума в том, сколько всего надо импортировать. Причем для разных сред набор для импортирования может быть разный. В папке Selenium множество подпапок. В них реально можно запутаться. Кроме того, в некоторых ситуациях требуются дополнительные действия с самим компьютером по крайней мере, если вы используете Selenium в оболочке анаконды. В частности, требуется ручную загрузить драйвер для используемого браузера, для хрома отсюда. Если у вас такой набор импортируемых, модулей и классов не сработает, не остается другого пути, кроме как гуглить, смотря на то, какая ошибка у вас возникла. Это не очень долго, но требует специфических навыков чтение программистских форумов. Наконец, если удалось импортировать все, что нужно, строчка, которая запускает окно браузера. То, что я уже показывал. Запускается пустое окно браузера. Здесь, как вы видите, есть сообщение о том, что выгруженный мною драйвер не совсем той версии, какой у меня Chrome, но, по крайней мере, у меня и Chrome драйвер версии 102. Различие вот здесь начинается. И это не влияет. Теперь функция. Причем функцию я оформил на последнем этапе. По логике исполнения скрипта она предшествует циклу, что в цикле уже будет происходить обращение к этой функции. Но по логике написания скрипта сначала я написал весь этот цикл, а потом уже вырезал его часть и оформил в качестве отдельной функции для того, чтобы потом эту же функцию запускать из второго цикла с обработкой ошибок. В противном случае код был бы гораздо длиннее. Все строчки функции здесь бы продублировались. Всегда рекомендую писать функции на самом последнем этапе, описание скрипта. Сначала надо убедиться, что все работает без ошибок, потому что находить ошибки гораздо проще до оформления функции, и когда вы абсолютно уверены, уже оформлять функцию. Аргументом функции выступает URL, который формироваться будет в этой части цикла. Дальше я обращаюсь к объекту driver, куда сохранены настройки, позволяющие... Селениуму работать с браузером. К этому объекту я применяю метод get и подаю в него аргумент URL. Дальше я приостанавливаю исполнение скрипта для того, чтобы дать время прогрузиться содержимому этого URL-адреса. Кроме того, бывает возникает реклама, которую тоже хорошо бы переждать, потому что пока браузер занят воспроизведением рекламы, дальнейшие действия оказываются недоступны. Селениум выполняет только то, что видно на экране. Если на экране видна реклама, то кнопки, отвечающие за период загружаемых данных и за выгрузку файла со статистикой, не видны. Значит, селениум не сможет с ними оперировать. Рекламу можно закрыть. Можно для этого добавить дополнительные строчки кода. Но поскольку я не спешу, запуская этот скрипт, я ограничиваюсь тем, что просто приостанавливаю его исполнение. Даже если для каких-то фьючерсов скрипт не дождется, пока реклама исчезнет, по этим фьючерсам возникнет ошибка. Их URL-адреса будут занесены в отдельный список. И уже при повторном обращении к этим адресам мой скрипт, тем не менее, соберет нужную статистику. Допустим, исполнение скрипта приостановилось, реклама исчезла, можно приступать к операциям с элементами страницы. Прежде всего, надо найти эти элементы страницы. Глазами разработчик их и так видит. Но разработчик должен показать эти элементы своему алгоритму. Эти элементы находятся при помощи специальных путей. Бывают разные пути. Я использую вариант XPath. Давайте посмотрим, что это за путь и как его найти. Снова заходим в браузер. Допустим, реклама уже отдемонстрировалась. Требуется поменять временной период. Для этого я как пользователь кликаю вот в эту область. Эта область соответствует фрагменту HTML-кода. Давайте на него посмотрим. Снова правой кнопкой мыши выбираю Inspect. Вот эта область. Она подсвечивается слева. Здесь в веб-инспекторе справа я нажимаю правой кнопкой мыши, Выбираю копии и здесь вижу разные варианты пути. Я выбираю XPath. Ничего, казалось бы, не произошло. На самом деле в буфере обмена находится путь к этой части HTML-кода. Снова перехожу к своему скрипту. Здесь в кавычках располагается скопированный XPath к HTML-коду. Здесь вы видите круглые скотки, открывающие и закрывающие, потому что это два аргумента метода элемент. Первый аргумент показывает, что я использую именно xpad а второй показывает какое конкретно значение xpad и если оставить только эту команду то selenium просто найдет этот элемент html кода на соответствующей странице но мне нужно не просто найти а нажать для этого Используется метод клик. После того, как Селению симулировал нажатие юзером на меню, выпадающее с временными периодами, нужно немного подождать, чтобы это меню прогрузилось. После чего следует снова в веб-инспекторе найти путь к временному периоду именно один день и снова кликнуть. После чего снова подождать, пока обновятся настройки веб-страницы. После этого я прокручиваю страницу вниз. Посмотрите здесь. Метод execute скрипт со значением аргумента window Scroll 2 внутри которого свои значения 0,540. Это значит, что на 540 чего-то, наверное, пикселей прокручивается вниз экран. Зачем это нужно? Затем, что в зависимости от характеристик экрана, кнопка получить файл, находящаяся внизу экрана, может быть не видна. Кнопка получить файл внизу экрана. И может оказаться так, что, что окно браузера будет открыто таким образом, что она будет не видна, эта кнопка. И чтобы точно она была видна, я прошу усилением прокрутить окно браузера вниз. После чего снова приостанавливаю исполнение скрипта, чтобы страница прогрузилась. И, наконец, снова использую метод findElement, соответствующий уже кнопке получить файл, и метод click. При желании ускорить процесс не во вред результата, вы можете поэкспериментировать с уменьшением значений аргумента метода sleep. Заметьте, что никакого реторна моя функция не предполагает. Почему? Потому что веб-страница сама после нажатия кнопки «Получить файл» исполняет процесс сохранения файла на жесткий диск, по адресу сохранения по умолчанию, в моем случае это папка download. Перехожу к циклу, который напомню позволяет пройтись по всем строчкам таблицы с данными для запроса Основной акцент в этом цикле на формировании URL-адреса, но прежде всего я Создаю объект ErrorList, это список, пока что пустой, в который будут складываться URL-адреса тех веб-страниц, с которых не удастся выгрузить файл со статистикой. Прохожусь циклом по индексу таблицы с данными для подачи запроса. Формирую два объекта Code, это полный код фьючерса и код 2 это сокращенный код фьючерса состоящий из первых двух символов то есть код 2 это спецификация не привязанная к кварталу и году привязанная только к наименованию фьючерса. Дальше в URL-адресе будет повторяющаяся часть, которую я назвал URL-тикер. Она состоит из буквенных значений спецификации фьючерса, причем в нижнем регистре, из буквенного значения соответствующего кварталу, тоже в нижнем регистре, и из последней цифры года. Дальше я формирую переменную часть URL-адреса. Напоминаю, что вот так выглядит неизменная часть URL-адреса. И справа и должна добавляться переменная часть и переменная часть различается для старых фьючерсов я их отнес к типу URL 0 и новых фьючерсов тип URL 1 я уже коротко рассказывал про разницу между ними переменная часть URL адреса опять же состоит из букв и цифр спецификации фьючерса в нижнем регистре буквы, а также входят сюда пробелы и нижние подчеркивания. Никаких особых премудростей. Главное аккуратно составить переменную часть URL-адреса. Для иллюстрации процесса я ввожу на экран значение индекса, чтобы видеть над каким конкретным фьючерсом работает этот цикл в данный момент, и вывожу переменную часть URL-адреса, после чего конкатинирую постоянную и переменную часть url -адреса. URL-адреса, записываю в объект URL. И, наконец, при помощи конструкции try-accept исполняю функцию Downloading, которая определена в чанке 5.1. На случай возникновения ошибки, допустим, реклама не успела отдемонстрироваться и файл со статистикой в результате не выгрузился. На случай таких ошибок или любых других, есть команда except, которую я включил пакеты и его метод для идентификации того какая конкретно ошибка возникла потому что если просто прописать try, try.exe то ошибка будет обойдена но что это была за ошибка пользователь не увидит и не поймет дальше В список с ошибками Добавляется URL-адрес, по которому произошла ошибка. И для визуализации опять же print ошибка, фьючерс и его URL-адрес. И после завершения работы скрипта выводится список URL-адресов с ошибками. Что получилось у меня? У меня по всем фьючерсам выгляделась статистика за 31 минуту. Да, это долго, но потому что у меня большие промежутки для приостановки исполнения скрипта. И список Ошибок пустой. То есть фактически для чанка 5.3 работы не нашлось. Но если бы все-таки список с ошибками был не пустой. Посмотрим, что произошло бы в чанке 5.3. Во-первых, окно браузера было бы закрыто. Это важно, потому что... Бывают такие ошибки, связанные, видимо, с тем, что автоматическая работа Selenium распознается именно как автоматическая работа со стороны сервера, со статистикой, и ему ограничивается доступ. И тогда все URL-адреса после такого распознания автоматической работы Selenium будут давать ошибки, и тогда этот цикл станет бесконечным. Поэтому старое окно браузера закрывается, новое окно браузера открывается, и дальше работает цикл while до тех пор, пока список с ошибками не станет пустым. Если бы в этом списке были бы какие-то URL-адреса, то каждый из этих URL-адресов берется из списка по очереди, подается снова функцию downloading. Если все нормально прошло, этот URL-адрес удаляется, из списка с ошибками. Если же что-то идет не так, то снова идентифицируется возник, возникшая ошибка и принтится сообщение об этой ошибке. И цикл идет на новую итерацию. После того, как цикл отработал, окно браузера окончательно закрывается. Что получается в итоге, до тех пор, пока я не перешел к работе с выгрузкой. Какая выгрузка, другими словами? Пожалуйста, файлы с статистикой. На сегодня все. В следующем коротком видео расскажу об обработке файлов. А через видео расскажу о реализации примерно такого же скрипта, но уже в коллабе и с использованием облака.